Сегодня 14 мая 2020 года. Барабинский район, трасса барабин двинск Районного значения. Вот такой вот ремонт производит дорожная ДРСУ. Произвела буквально неделю назад. где стояла техника. Асфальтовый укладчик большой. Профессиональный, как положено. И вот смотрите, что здесь наделали. У меня сейчас ролетки с собой нету смотрите что и разметку сделали вот вот это вот произвели наши дорожные службы наши налоги наши разбитые машины вот это все стыд и позор практически каждый день езжу по этой дороге вот буквально неделю назад еще стояла техника уже было промято Вот, смотрите, что наши доблестные дорожники делают. Трасса Барабинс-Двинск, 14 мая 2020 года. Время приблизительно 3 часа дня. Смотрите, вот яма, которую недавно совсем снимал видео и отправлял в газету «Аспект», где проходила машина. Напротив деревни Дунаевка. Вот она, эта яма. Вот еще ямки. А вот она, деревня. Вот здесь из школы маршруты ходят, дети ездят в школу, междугородний автобус на Новосибирск ходит, люди ездят. Вот такие дороги у нас. Где налоги, где дороги, всю подвеску разбиваем напрочь. Вот пожалуйста, смотрите, вот она деревня. Он не наши дороги.